Добрый день, на связи Максим Петров. И в этот раз Злата мы рады приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как формировать собственные инвестиционные портфели. В одном из видео мы говорили о том, что. Готовы будем составить личный инвестиционный портфель для Златы. И для того, чтобы вы понимали, с чего начинается составление любого инвестиционного портфеля, это с ресурсов, то есть некий такой опросный лист. То есть какие ответы на какие вопросы нужно получить для того, чтобы сформировать личный финансовый план. Поэтому сегодня наше видео будет посвящено, какие вопросы стоит задать, на какие вопросы необходимо получить ответы или хотя бы предположить какие-то ответы, чтобы в дальнейшем, Личные финансовые цели, которые ставит перед собой человек, можно было бы интегрировать в личный финансовый план с тем, чтобы достичь его. А второе видео у нас будет уже непосредственно решение, то есть будет личный финансовый план, как он смотрится на бумаге, что он из себя представляет и что для этого нужно сделать, для того, чтобы достичь личной финансовой цели. Итак, давайте приступим. Давайте, Максим. Я правильно понимаю, эти вопросы нужно задать самому себе, чтобы смочь самостоятельно составить себе инвестиционный план? Да. Угу. Хорошо. Так, ну, во-первых, мы определяем возраст. начала инвестиций, то есть сколько лет? 24. 24. Когда мы говорим о постановке финансовых целей, то есть вот нужно взять какие-то определенные ориентиры. Есть очень хорошая книжка, книжка называется, вот она, «Деньги мастер игры» не вот такую вот книжку можно приобрести. И здесь очень хорошо идет про целеполагание. То есть никакому кораблю не будет попутное ветра, если нет порта назначения. Соответственно, мы тоже на одном из видео про это говорили, есть уровни финансовых целей. Они там разделяются на НЗ, неприкосновенный запас, финансовый резерв, финансовая безопасность, финансовый достаток, финансовая независимость и финансовая свобода. Начинать любые инвестиции нужно вот с неким целеполаганием, чтобы это рассчитать. И начинаются они, то есть, с того, с текущего момента, то есть, где я нахожусь в настоящий момент, и неприкосновенный запас, он должен равняться, равняться двум постоянным ежемесячным расходам. Сколько постоянные ежемесячные расходы? Это кредит, это аренда на недвижимость, это коммунальные платежи, это если есть дети, соответственно, садик. Ну, вот некие такие постоянные платежи, от которых отказаться невозможно. Сколько они составляют? А за два месяца? Да. Ну, в месяц можно сказать постоянные 100 тысяч расходы. За два месяца. За два месяца сто тысяч, 50 тысяч в месяц. Да. Финансовый резерв, соответственно, считается в размере 6 постоянных расходов. Да? То есть мы 50 умножаем на 6, получаем 300. Угу. Финансовая безопасность – это сколько реально тратится. То есть если не постоянные расходы брать, а вот, вот реально расходы, которые там включают уже и не постоянные какие-то траты рестораны, развлечения, путешествия. Давайте возьмем 70. Тоже умножаем на 6 или 12. Соответственно, у нас есть сервис расчета уровня финансовой безопасности. Воспользуемся, заполним. Люди, соответственно, могут скачать это по ссылке под данным видео. Здесь мы получаем минимальные значения 480 тысяч рублей, умноженные на 6. Более конкретные цифры будут понятны из формулы расчета. Финансовый достаток определяется как ежемесячные расходы, умноженные на 75. 5,250 миллионов. Финансовый достаток – это, соответственно, ежемесячные расходы, умноженные на 150. Это получается 10,500. Угу. Финансовая свобода тоже нужно подумать. А вот сколько денег хочется прямо в месяц, чтобы были... Просто так из ниоткуда. Да. Ну, я думаю, 20 миллионов. В месяц. Да. Тогда вот источек... Вот На ручка. что я потрачу? Да. Да. Од одна минута, И... куда, куда будет тратиться 20 миллионов рублей? И пока я вот это вот все не сделаю, я, соответственно, не могу инвестировать? Нет, прямо сейчас мы говорим о том, что есть какие-то цифры в голове. 20 миллионов человек хочет получать в месяц. На инвестиции направлять нельзя. А, вот чисто на себя? Чисто на себя. Куда они будут ежемесячно, на что они будут тратиться? Надо успеть за минуту, да? Да. Все кончилось. 300 тысяч в месяц в спорт. Да я не знаю, это деньги с головы. Пять миллионов четыреста. То есть у нас, получается, мозг говорит о том, что, ну, как бы, хочется двадцать... А? Надо, Хо надо много. да, но по факту, получается, с какой проблемой в этом случае будет сталкиваться мозг, да? То есть у него будет внутренняя соподаж того, что я хочу и того, что действительно нужно. Mm -hmm. Мало того, mm -hmm. даже если будет возможности, то есть будет некая фокусировка и прихода больших денег в размере 20 миллионов рублей в месяц, то мозг будет избегать, он будет бояться, он будет страшиться, потому что люди не знают, что делать с большими деньгами. И как раз-таки, когда происходит приход больших денег и сохранение большого капитала вызывает очень много сложностей. То есть люди там теряют очень много денег и очень много переплачивают. Это говорит о том, что Часто люди могут говорить, я хочу миллиард, я хочу 100 миллионов, я хочу 20 миллионов. Но по факту нужно быть реальным. По одной простой причине, что иначе будут избегания. И на первых порах нужно быть честным перед самим собой. То есть вот прямо сейчас, как правило, да, когда люди говорят, и мы говорим о финансовой свободе, то есть цифры, которые хочет человек, они превышают его текущие доходы где-то в 2-3 раза. Ну то есть это вот... Практика такая, то есть если сейчас доход в районе составляет 100-200 тысяч рублей, то если быть честным с самим собой и не лезть куда-то там в космические дебри, то можно говорить о том, что финансовой свободы стала бы цифра где-то в районе 500-700 тысяч рублей. То, то есть порядка 10 тысяч долларов, вот сейчас прямо к тебе приходит человек и говорит, я беру тебя на работу, заработная плата будет 700 тысяч в следующие 10 лет. Угу, да, я бы согласилась. Поэтому здесь получается это значение будет в районе, умножаем на 150, приходим к сумме 75 миллионов. Почему для многих людей, особенно в Америке, за рубежом вот цифра в миллион долларов является неким таким критерием богатства? Потому что сумма больше, она начинает, как я уже говорил, вызвать серьезные проблемы. С другой стороны, если мы говорим о том, что есть капитал, ликвидный капитал в размере 10 миллионов долларов, в текущий момент это как раз мы выходим на цифру порядка 75 миллионов рублевого эквивалента, то если человек имеет такой капитал с доходностью инвестиционного портфеля в районе 12% годовых чистой доходности, то он получает 10 тысяч долларов на пассиве от дивидендов, от своих инвестиций. И если есть пассивный доход в размере 10 тысяч долларов, то в этом случае человек может позволить хорошую медицину, он может позволить индивидуального тренера по спорту, абонемент остеопат там я не знаю различные косметические услуги он может себе позволить он может дать хорошее образование своим детям и не одному Он будет ездить на автомобиле который куплен в кредит но при этом кредит выплачивает его капитал то есть пассивный доход в 10 тысяч долларов он приносит некую такую комфортную сумму для инвестирования и поэтому для абсолютного большинства людей вот эта вот цифра в миллион долларов она как бы является никим таким ориентиром, к которому стоит прийти, я просто объясняю это, да, что вот может быть часто, особенно у молодых людей до 30 лет, очень высокие амбиции, очень большие желания, и в этом случае получается, что происходит вот этот вот конфликт внутри нейронных сетей, да, то есть хочется много, Желательно работать бы поменьше, да, но при этом, чтобы деньги приходили. И в итоге получаем к тому, что ну, там в 30-35 разочарования люди там приземляются немного. Это не к тому, что нужно приземлиться. Это к вопросу о том, что понимать, можно и эти цифры иметь. И мы сейчас по итогам консультации поймем, что в качестве эксперимента можем даже пожелать там, 20 миллионов. Может это быть или не быть, и в каком временном промежутке времени. Ну абсолютная финансовая свобода, когда мы со себе вообще ни в чем не отказываем. Вот вообще ни в чем не отказываем. Фантазируем, за границей, личный самолет, там, личный водитель, Мерседес из класса. Вот сколько, сколько денег в этом случае нужно. Я сейчас скажу, вы меня не попросите написать за минуту? Нет. Сто миллионов. Приземлил. Сколько стоит перелет бизнес-джетом, чартер? Я не знаю. Я хочу узнать. Но ну, в Европу порядка 10-15 тысяч долларов. Угу. У нас вышло больше. Абсолютная финансовая свобода все равно вышла ну, Конечно, больше. Ну, то есть здесь стоит просто подумать, действительно, ни в чем себе не отказывай. Это зарубежная недвижимость, это какие-то катамараны, это путешествия, это какие-то ретриты, да, там, я не знаю, это какие-то... Мы же смотрим в будущее, да, то есть это, возможно, какие-то, не знаю, омолаживающие процедуры, uh -huh, которые uh -huh. могут быть. И поэтому здесь должна быть какая-то цифра такая из разряда, что она бросает вызов, но есть конкретные вещи, которые тратятся. Мы же не стоим на месте, мы развиваемся. Uh -huh. И здесь вопрос темпов, с какими мы развиваемся. Поэтому, то есть сейчас, вот мы написали, да, то есть у нас получилось 7 уровней финансовой цели, Заначка 100 тысяч, финансовый резерв 300 тысяч, финансовая безопасность 480 тысяч, финансовый достаток 5 миллионов 250 тысяч, финансовая независимость 10 миллионов 500 тысяч, финансовая свобода 75 миллионов рублей, абсолютная финансовая свобода 100 миллионов рублей. То есть это мы прописали такими очень широкими мазками цифры. Желательно, чтобы за этими цифрами еще стояли какие-то конкретные цели. Угу. И это уже прописывается лично в финансовом плане. Второй момент мы... То есть пункт номер два, мы смотрим, где мы сейчас находимся. А сейчас mm -hmm. для этого мы смотрим, какие у нас доходы в год. Миллион пятьсот. Какие расходы в год? Восемьсот сорок тысяч. Дельта у нас получается миллион пятьсот минус восемьсот сорок. Шестьсот шестьдесят. Сколько сейчас ликвидные активы составляют? Триста тысяч. Когда мы хотим обрести финансовую независимость. То есть размер нашего ежемесячного расхода сто процентов формируется за счет пассивного дохода, ну, то есть, когда мы хотим иметь капитал в 10 миллионов 500 тысяч. Ну, объективно, да? Я постараюсь объективно. Вопрос объективно-необъективно, объективно, ну, то есть, с личным финансовым консультантом общаются, как с личным врачом. То есть можно себе что-то придумывать, можно куда-то подстраиваться, можно что-то фантазировать. Но в итоге лечить будем то, что придумано в голове. Поэтому если хотим, чтобы нас лечили от того, что у нас болит, нужно рассказывать симптомы того, что болит. Поэтому тут вопрос объективности. Хорошо, я поняла. Давайте через 5 лет это можно вылечить? Сейчас будем смотреть. То есть моя задача собрать сейчас, что есть. Какие могут быть финансовые цели, исходя из текущего состояния доходов. Второе: посмотреть, какие есть активы. Мы посмотрели на активы, какие есть ликвидные. Есть еще неликвидные активы. И какие есть неликвидные активы? Доля в каком-нибудь объекте недвижимости, я не знаю, доля в бизнесе. То есть, что, что есть такого? Квартира. Доля собственности сколько? 50%. процентов. Сколько рыночная цена? 15 миллионов. Как на водой. То есть 7,5 миллионов. Поставьте лайк, пожалуйста, я так нервничаю. Ну, то есть оценочная стоимость. Но здесь нужно понимать, кому она принадлежит и вероятность. Сейчас про это речь не идет, мы это обязательно впишем в личный финансовый план. Просто какова вероятность, ну, процент вероятности того, что ты придешь там, к другому собственнику, которому принадлежит тоже 50%, и скажешь, слушай, вот забирай, выкупай, мою долю 50%. Не, скорее мне отдадут эту долю. Скорее у меня процент владения станет 100. Ну, то есть есть актив, есть право собственности, 100% угу. право собственности в этом активе. И этим активом нужно посмотреть, какую он приносит доходность и приносит ли. То есть если это просто недвижимость с братом или сестрой, допустим, да, которая принадлежит на праве собственности, которая говорит, мне не нужно, я готов отдать. Да. Вопрос, что с этой недвижимостью происходит? В ней кто-то живет, я кто живу. в ней живет? живет. То есть есть альтернативный доход, который можно получить, продать эту недвижимость условно и снять в аренду. Угу. Как вариант. Да? И поэтому просто над этим стоит подумать, потому что в личном финансовом плане будет в том числе расчет того что мы выходим в кэш по данному объекту да то есть каким образом мы можем получать потому что нам сейчас нужно простроить во временном промежутке времени как будет достигнут личный финансовый план и возможно это или невозможно uh -huh. если у нас в качестве наших текущих ресурсов цель будет недостижима мы будем оперировать или временным периодом то есть увеличиваем горизонт инвестиций или мы увеличиваем рисковую составляющую своего инвестиционного портфеля или мы берем свои активы которые сейчас не ликвидны да и превращаем их в более ликвидные в более доходные инструмент это страшно давайте первыми двумя. посмотрим <с, с какой доходностью сейчас работают инвестиции? вот если ты прямо сейчас вложишь 300 тысяч рублей куда бы вложила и какую бы доходность бы имела данная инвестиция я бы купила фонды и купила бы самые популярные российские акции какой-нибудь сбербанк аэрофлот и какой бы рассчитывала получить на этом доходность процентов 12 12 процентов есть такая отличная формула да то есть мы хотим узнать что если мы вкладываем 300 тысяч рублей под 12 процентов годовых в течение пяти лет то сколько у нас будет через пять лет посчитаем двадцать восемь тысяч рублей грязной доходности если мы берем индексные фонды и увеличиваем горизонт инвестиций средняя доходность там российского рынка составляет порядка 15-20 процентов то есть у нас есть текущий актив ликвидный актив который мы можем добавлять что мы здесь добавляем доходы минус расходы 660 тысяч это я могу каждый год вкладывать да ага. но здесь вот нужно быть идти от того что мы можем сделать сейчас и что ну должны в итоге изменить угу. еще 660 тысяч соответственно по 12 процентов это каждый год да угу. получаем 4 миллиона восемьдесят восемь тысяч рублей это и 300 тысяч и 660 каждый да. возможный год да угу. и через пять лет при этом цель у нас стоит 10 500 и она а -а -а. у нас не получается. Соответственно, нам нужно изменить этот показатель. То есть наши текущие знания и ожидаемая доходность, соответственно, она не позволяет прийти. Прийти к этому можно двумя путями. То есть первое, мы увеличиваем горизонт инвестиций. То есть получается через пять лет это 29 лет. Почему это должно быть через пять лет? Просто так. <свык> <свык> через пять лет хочу купить квартиру. Если мы будем работать с такой нормой доходности, мы нашу финансовую цель не достигнем. Поэтому, получается, нужно работать над тем, что или увеличивать риск, то есть делать это более рисковые инвестиции. Это первый вариант, связанный с тем, что мы увеличиваем рисковую составляющую, получаем более высокую доходность, но и должны быть готовы принять на себя более высокий риск. Второй вариант. Мы говорим о том, что мы увеличиваем горизонт инвестирования. То есть, если это тут прибавить еще плюс, накопленным итоком совокупная сумма прибыли, Которая будет, она будет более высокая. И, соответственно, не получится через 5 лет, получится через 8-7 лет. То есть мы можем прийти к этой цифре. И третий вариант заключается в том, что мы увеличиваем сумму, которая непосредственно будем распоряжаться. И здесь вопрос: какой вариант более реалистичен, на твой взгляд? Я могу увеличить вот эту сумму. Насколько? Ну, увеличить активный доход. Угу. Давайте представим, что в полтора раза. Знаешь, как это сделать? Представляю. Ну, смотрите, я повыше свою ценность на рынке, буду стоить два раза дороже. Полтора, полтора. Еще раз. Одна минута, я сейчас время засеку. За одну минуту нужно написать э, пять вещей, которые позволят увеличить доход в полтора раза в следующие 12 месяцев. Я могу написать одну? Нет, надо пять. Я успела. Да, отлично. Злата, отлично. Вообще вот это все ничего не сработало. Ничего не сработало mm -hmm. абсолютно. Нужен план «Б». Еще нужно за минуту написать 5 вещей, которые позволят увеличить следующие 12 месяцев активный доход. Ничто из этого не сработало. Ничто. Mm -hmm. План «Б». Минута пошла. Злад, отлично все получается. А теперь переворачиваем листочек. Ничто из этих не сработало. Нужен план «С». 5 вещей, которые позволят активно увеличить доход на 50% в следующие 12 месяцев. Хорошо. На самом деле есть еще четвертый вариант, но мы не будем этого делать. Да? Здесь про что идет речь? Про то, что вопрос включения нейронных импульсов. То есть когда ага. у человека, у него есть представление тем или иным образом, как может он увеличить активный доход. Почему сейчас очень важно это на стадии консультирования и здесь позиции того, что мы как раз и делаем в рамках закрытого клуба инвесторов, это именно разогнать свою нейронную систему до того уровня. Вот если сейчас здесь посмотреть, Uh -huh. каждый на самом деле из этих списков, да, то есть в общей сложности будет 20 вещей, которые позволят увеличить активный доход на 50%. Почему я про это говорю? Потому что в лично финансовом плане сейчас, если мы говорим о том, что это реально увеличение, допустим, активного дохода процентов на 30, ну, практика показывает, люди могут комфортно говорить об увеличении активного дохода на 30%, но увеличение дохода на 50%, 70 или 100, это неким таким ступором является, который очень сложно преодолеть. Опять же, почему сейчас... В рамках данного видео мы об этом говорим. Мы говорим о том, что есть некий снимок, где мы находимся сейчас. Есть некое представление, куда мы хотим прийти наше собственное. Я являюсь проводником. У меня есть определенные знания, навыки, умения для того, чтобы достичь определенных целей. И здесь мы понимаем, что достичь цели в рамках финансового капитала мы можем за счет эффективности инвестиций, за счет риска инвестиций и за счет увеличения стоимости активов, которые мы можем туда внести. И в большинстве своем люди упираются в то, что они ждут сверхвысокой доходности. Мы еще про это поговорим в следующем видео. Они ждут сверхвысокой доходности, выбирают более рискованные инструменты, в итоге Теряют капитал, при этом мы можем остаться при текущей норме доходности, мы можем вообще в принципе не менять норму доходности в 12% годовых, мы можем только оперируя горизонтом инвестирования или же увеличением активного дохода, да, изменить личный финансовый план, и этот в рамках личного финансового плана, который я подготовлю, это будет непосредственно отражено, чтобы было понимание, насколько человек себя недооценивает в длительном промежутке времени, насколько он себя переоценивает в краткосрочном промежутке времени. В принципе, на сегодня мне этой информации достаточно, если честно. Я бы на самом деле советовал здесь то, что было написано, листочки, которые человек сам пишет. Это Они остаются. Доход? Да. Они остаются у тебя, с тем, чтобы проработать именно эти моменты, да? то есть что из вот этого всего можно прямо сейчас взять и реализовать но ну, есть тоже такое хорошее упражнение три линзы, три линзы, посмотреть на свою текущую ситуацию на самом деле это офигенная штука, да, которая я позволяет, понимаю. это позволяет сжимать время в 10 раз то есть любое время сжимается в 10 раз, да. когда ты смотришь через три линзы и в этом случае ты пишешь какую-то измеримость, я не знаю, там Выучила иностранный язык, да, то mm -hmm. есть ты на самом деле овладела языком, а как узнать, что ты владеешь языком, это значит, что ты выучила там половиной тысячи самых основных слов. Окей, хорошо. Если ты половиной тысячи слов овладела через год, то сколько ты должна через месяц? На, допустим, Декомпозиция. Да, да, да. И поставить себе цели маленькие. Получается 240 слов условно в месяц, uh -huh, да? Uh -huh. Окей, если 240 слов в месяц выучиваешь, то что ты должна сделать в следующие 7 дней? Это 240, надо разделить на 30, на 7. Uh -huh. 7, 21. 21 слово в день. И выходит, что не так уж много, да. И тогда задается вопрос, что ты сделаешь прямо сейчас? Вернусь домой, выучу. 21 слово. Ну да, Ну то есть здесь, здесь получается не, не просто проще, это особенно делается взрыв, когда у людей есть какая-то боль, боль связанная. Не знаю, человек говорит, я хочу финансов. А он на самом деле хочет отношений. И то есть получается, что его проявление, запрос идет на том, что я хочу сформировать инвестиционный портфель. А на самом деле он отношений хочет просто, ну то есть он хочет пару, да, он запиперил быть один, но ну, это у него находится в подсознании, и он этого не осознает. И вот упражнение с тремя линзами, мы можем это сделать третьим, ну, то есть вообще здесь может быть коучинг такой тебя, тебя лично, да, с моей стороны. То есть сейчас мы можем пойти по финансам, здесь мы говорим про то, что ты можешь сделать прямо сейчас, чтобы увеличивать активный доход, и я тебе просто в лично финансовом плане в дальнейшем покажу, да, кем ты будешь, если ты вообще ничего не поменяешь. Ну, если ты будешь делать в рамках тех ожиданий, которые ты для себя установила. Я тебе могу показать, что ты можешь иметь, если ты изменишь отношения своей недвижимости, активов, да, и паттернов, которые у тебя сформированы, да, то есть к какому капиталу это может прийти. Я не могу сказать, что ты изменишь жизнь кардинально, да, то есть вещи, связанные с, вот, с упражнением три линзы. Там не придется чего-то кардинально менять, там просто отношения приходят. Ты меняешь, и у тебя время так и сжимается, да, то есть вот для того, что коучинг, в принципе, это коучинговые инструменты, три линзы, когда человек вот так вот начинает работать, у него нет вопросов, что сделать завтра, что сделать прямо сейчас, он берет и делает, и здесь, если еще там использовать лайфхаки, которые я дам, да, в плане увеличения активного дохода, ну, вот эти цели, их можно будет достигнуть 10 миллионов, ну, года за два, максимум. Пожалуйста, давайте снимать продолжение этого видео. Поставьте лайк, напишите комментарий. Но здесь еще раз к вопросу: что консультирование не проходит на обум. То есть у человека должно быть четкое осознание, где он находится сейчас. В идеале мы не заглядывали в прошлое, как мы к этому пришли можно было бы делать декомпозицию, мы тоже это как вариант людям предлагали, но все-таки мы двигаемся вперед. И здесь очень важен вопрос, как ты двигаешься вперед, то есть что влияет на общее увеличение капитала. На стадии формирования капитала очень важно пополнение портфеля. То есть почему вот в таких известных книжках, там, очень доступных, популярных, там Бода Шефера, того же Роберта Киасаки, почему они много говорят, что нужно инвестировать 25%, 50% активного дохода, не нужно покупать тачки, так как Бода Шафер говорит, да, когда когда, э, я был уволен, но я ездил на крутой тачке, и мой наставник сказал, продай тачку, езди на велосипеде. То есть машина у тебя должна стоить там, 5 твоих ежемесячных доходов максимум. Он говорит, но если я буду так считать, то я буду ездить на велосипеде. Значит, ездить на велосипеде. но ну, дай себе обещание, что когда у тебя будет миллион долларов, ты купишь так, ту машину, которую ты действительно хочешь. Вот а, примерно таким образом это происходит. То есть здесь кардинальных смен действий нету. По-другому смотришь на вещи, которые ты делаешь прямо сейчас. Потому что если не будешь делать другого, ну как Эйнштейн говорит, глупо там, ждать и нового результата, совершая одни и те же действия. Здесь вот задача, какие важные действия нужно поменять, а это позволяет сделать цифры. Потому что сколько угодно долго можно человеку объяснять и рассказывать, что нужно инвестировать, как он может к этому прийти. Но когда он сам это не видит в динамике... Его перебедить очень сложно. А динамику я обязательно покажу в следующем видео. Поэтому, друзья, если вы хотите увидеть следующее видео в динамике как это будет, напишите, пожалуйста в комментарии, что хотим продолжение. Наберем тысячу комментариев, обязательно сделаем продолжение и личные финансовый план златый будет уже у нас в динамике. Спасибо, Максим. Пожалуйста. Всем пока. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи.